Приветствую вас на канале маркетинг и интерактивном курсе по созданию, продвижению и необходимых для этого инструментов вашего бизнеса в сети интернет. Меня зовут Краев Александр и это первый урок в данной серии. Хочется отметить, что по настоящее время была проведена большая работа для проверки и сбора информации, представленной здесь. Поэтому я искренне верю в то, что данный курс будет иметь огромную пользу для всех тех, кто решил самостоятельно зарабатывать или представлять какую-либо организацию сети интернет. По причине стремительных изменений в интернет-маркетинге настоятельно советую подписаться на обновление нашего канала. Тогда вы точно будете в курсе всех последних тенденций в развитии интернет-маркетинга и его инструментов. Сегодня мы поговорим о самом главном, с чего нужно начинать в интернет-маркетинге, о том, чем обычно пренебрегают и недооценивают практически все, о стратегии. Четкое представление происходящего вокруг поможет вам избежать возможных ошибок на начальном этапе или пересмотреть уже существующее положение вещей. И чем раньше это произойдет, тем лучше. В наши дни так просто потерять фокусировку на действительно нужных вещах и заниматься всем чем угодно, кроме того, что действительно имеет значение. Ваша стратегия – это основа всего интернет-маркетинга. Поэтому очень важно на начальном этапе определить, что вы хотите получить в конечном итоге. Не имея четких целей, представлений и задач, многие компании терпят неудачи. Они начинают тратить деньги и ресурсы, не имея никакого плана, не понимая в каком направлении идти и какого эффекта ожидать, не пополняйте их ряды. Давайте постараемся разобраться в своих целях, чтобы реально оценить ожидания. Когда и с помощью каких инструментов вы сможете быть там, где вы хотите быть? Итак, первый вопрос, с которого мы начнем, звучит так. Каковы основные цели вашего интернет-маркетинга? Каковы ваши вторичные цели? Это достаточно общие вопросы и касаются они того, что конкретно вы хотите сделать на вашем сайте или в вашей организации. Быть может вы хотите увеличить базу подписчиков, Комментарии в блоге или время пребывания на сайте, получить больше последователей в Твиттере, поклонников ВКонтакте и Фейсбук – это факторы количества. Быть может ваша цель – повышения эффективности компании, минимизации отказов и лучшее обслуживание клиентов – это факторы качества. Определите цели, которые вы хотите достичь. После расставьте приоритеты по наиболее важным из них. В зависимости от того, как вы определите приоритеты, целей, может измениться ваша маркетинговая стратегия. Второй вопрос, с которым вы должны определиться. Краткосрочные или долгосрочные результаты вы ждете? Например, вы ищете мгновенных результатов. Тогда директ реклама и email маркетинг принесут эффект в разы быстрее, чем поисковая оптимизация SEO или, скажем, раскрутка групп в социальных сетях. Вопрос номер три. Какие ключевые показатели эффективности будут для вас важны? Это ваши измеримые результаты, по которым вы будете определять успешность своей стратегии. Например, вы хотите сделать редизайн сайта. Ключевыми показателями эффективности здесь могут быть время на сайте, проведенное посетителем, и показатель отказа. В зависимости от ваших целей они будут различаться. Используя ключевые показатели, важно иметь отправную точку с исходными данными, чтобы иметь возможность сравнивать результаты до и после. Вопрос четвертый. Каким образом вы будете отслеживать успех каждой маркетинговой компании? Для каждой маркетинговой компании имейте какой-либо способ измерения эффективности. Для отслеживания данных по сайту Используйте Яндекс Метрику и Google Analytics. Другими вариантами отслеживания могут быть отдельные номера телефонов, куда слово или купон, помеченные URL-адреса в контекстной рекламе и прочее. Вопрос пятый. Каким бюджетом, ресурсами и времени вы готовы потратиться в направлении достижения ваших целей? Само по себе наличие стратегии – это хорошо. Но сможете ли вы выполнить запланированное? Не факт. Возможно потребуется привлечение дополнительных экспертов, аутсорсинг или другие помощники. За что придется платить? Будет ли это реклама, софт или разработка сайта? Если у вас в распоряжении необходимое время заниматься этим? Не будете ли вы отвлекаться от других важных и срочных дел? Далее, вы должны ответить себе на вопрос – Примите ли вы неудачу? Давайте посмотрим правде в глаза. Как вы думаете, выполняется ли маркетинговая стратегия на все 100% от задуманного? Крайне редко. Однако, чем больше времени и сил вы в нее вкладываете, тем больше вы уменьшаете вероятность ее провала. Но даже с лучшей стратегией не всегда получается избежать ошибок. Вы должны понимать это, и поэтому учиться быть гибким. Приступим к самому созданию маркетинговой стратегии. Давайте обозначим основные моменты, которые должна включать ваша маркетинговая стратегия. Это создание профиля целевой аудитории. Вы должны четко представлять, кто ваш идеальный клиент. Следующее, что вы должны уметь делать, это оценка спроса рынка а с помощью исследований ключевых слов. Далее вы должны правильно находить и анализировать ваших конкурентов. Затем постарайтесь составить план достижения ваших целей. Что это будет? SEO, контекстная реклама, email-маркетинг, социальные медиа, тестирование сайта или что-то другое. Поставьте конкретные сроки выполнения и, соответственно, определите ожидания в соответствии с вашими краткосрочными или долгосрочными целями. Эти факторы в конечном итоге должны наметить для вас, насколько легко или сложно будет продвигать ваше дело в интернете. Важно иметь полное представление по каждой тактике и количеству времени, которое должно пройти до момента, пока вы не увидите результат. Когда ваша стратегия будет сложена в общую картинку, вы можете части полномочий делегировать. Но в этом случае исполнители должны четко понимать каждый этап, и то, что и как необходимо сделать. Ставьте индивидуальные дедлайны, проверяйте последовательность этапов, редактируйте стратегию и сроки в процессе выполнения. Во всем этом и многом другом мы поговорим в пошаговом интерактивном курсе по интернет-маркетингу. Если у вас появились какие-либо вопросы, предложения или комментарии, пожалуйста, не молчите, задавайте а я в свою очередь постараюсь ответить на них в следующих уроках. Ленд-маркетинг создан для того, чтобы помогать вам в достижении целей. С вами был Александр Краев. Подписывайтесь на канал и до встречи.